Приветствую уважаемых гостей и подписчиков нашего канала. Перед просмотром не забудьте подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик. Мосгорсуд оставил в силе приговор адвокату за вымогательство у вора в законе Васи Воскреса. Мосгорсуд рассмотрел апелляционную жалобу на приговор бывшему адвокату Александру Вершинину, осужденному на 2,5 года по делу о вымогательстве денег у вора в законе Васи Воскреса. Об этом ленте. Ру сообщили в пресс-службе суда. По итогам заседания жалоба отклонена, приговор признан обоснованным, он вступил в законную силу. Никулинский суд Москвы 24 июня признал Вершинина виновным в посредничестве при передаче взятки и приговорил к 2,5 годам. Его также лишили права заниматься адвокатской деятельностью, три года. Второй фигурант дела, предприниматель Алексей Добрынин, Получил 3,5 года колонии за покушение на мошенничество. Организовал аферу в отношении вора в законе, проживающего в Италии, бывший сотрудник главного управления уголовного розыска, ГУР, МВД, подполковник Владислав Шаповалов. Еще на стадии следствия он заключил с прокуратурой досудебное соглашение о сотрудничестве и в особом порядке был осужден на три года лишения свободы. Шаповалов изготовил подложную оперативную справку, предъявил ее Вершинину, который многие годы был адвокатом Воскреса, и убедил его, что на основании этого документа против авторитета будет возбуждено уголовное дело по статьям 210 «Организация преступного сообщества» и 172 «Незаконная банковская деятельность» У РФ. За прекращение дела Шаповалов потребовал 300 тысяч долларов возмущенной суммой вася воскрес поручил ведение переговоров своему представителю станиславу воротникову, который передал информацию о вымогательстве со стороны полицейского в фсб под контролем оперативников воротников договорился с александром вершининым о передаче взятки в момент получения денег адвоката задержали.